Это рука, Ты мне нужна Без тебя вокруг пустота Слезы, где? Yeah. Девочка моя маленькая, как ты там без меня? Я пишу эти строки посвящай их для тебя, тебя Давно не виделись, скажи, как себя чувствуешь Записал тебе песню, надеюсь, ты послушаешь Хочу, чтобы ты знала, настолько сильно ты мне нужна Я пытался тебя забыть, но любой моя навсегда, навсегда Ты знаешь, малышка, я хочу быть с тобой рядом Я причинил тебе поле столько, что ты, наверное, уже не рада Хватит ссор, дорогая, послушай трек до конца Ты узнаешь, Че я тебя, ты мне нужна, другую полюбить не смогу. Я тебя люблю, страх. тобой хочу быть, и даже через годы я скажу тебе так же: Извини, крошка, я во многом виноват перед тобой. Тобой не верил в любовь, я остался самим собой, общался только с тишиной. Наедине с темнотой, я ежедневно был бухой, ежедневно был Про тормоза я вспомнил, вот только сейчас. До этого про них не знал и нажимал сильно на газ Понял для себя, что хочу быть только с тобой Я до сих пор испытываю чувства и поверил в любовь Когда ты это услышишь, надеюсь поймешь для себя для себя Настолько сильно, только ты одна мне нужна Я готов сокрушить горы, переплыть все океаны Чтобы хоть на минутку побыть с тобой рядом Девочка моя сладкая, я хочу быть только с тобой Риви, страсти, я эти строки пишет любовь. Мне не нужна награда, я не могу больше терпеть эту боль. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Хочу быть с тобой. С тобой. Иди ко мне, мало, прекрати обижаться на меня. Смотри, это же тот самый я, который всегда смешил тебя. Ты моя маленькая девочка, я помню, как ты улыбалась. Именно с тобой я хочу встретить ту самую старость. До тех пор. Солнце надо мной потухло навсегда Может и светит там высоко, но я не чувствую его тепло От грусти даже не смеюсь, мне одиноко без тебя, без тебя. Не могу так больше, я сдаюсь, ты мне нужна, <толкнула> ты, мне нужна. <толкнула> ты мне нужна, девочка Сердце хочет только тебя, с тобой мы зараженные, любовью ты заразила меня. Останься со мной, хоть на мгновение. Ты мне нужна, нужна. Нам суждено быть вместе. Мы ощутили, боль сполна. Ты мне нужна, ты мне нужна, Я стану лучше, если так будут велеть небеса. Ты мне нужна, девочка, только ты мне нужна. Мое сердце тормозит, когда ты не возле меня.